У нас еще есть в загашнике, загашнике ветераны тяжелоатлика. Алексей М50, категория 89. Рывок 75 кг. yes yes yes yes Да, давно не выходил на этот вес Владимир Ильич. Я на не вершинался тебе, я Давай, давай. Новый разгон. Пока на федерации на сайте идет старые бары, Владимир Ильич потихонечку накручивает. Отлично. Молодец, Владимир Ильич. Не подумайте, это просто взятие на грудь. Никаких толчков. на помосте ветеран тяжелой атлетики юноши все смотрят все смотрят в телефоны нет все смотрят Оп! отлично конечно кое-какие изъяны есть что ну давай исправим эти изяны пойдем на 85 83 КГ. Давай. Материя. Подай попытка. Легко. Итак, 90 килограмм. Владимир Соглаков. Первый, Первый подход. Подъем на грудь. Давай, вставай, Володя. Аккуратнее. Молодец. 92 с половиной Владимир Ильич Соклаков Подъем на грудь <звы> Володя, держи, держи Вставай, Володя, вставай Молодец! Молодец! Весь с защитом, да.